На этой планете существует одна великая истина. Независимо от того, кем ты являешься и что ты делаешь, когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого. Ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. И это и есть твое предназначение на Земле. Душа мира питается счастьем человеческим